Как-то раз возле дома престарелых на скамейке сидели три старухи. Мимо проходит дед, и одна ему говорит, «А спорим? Мы угадаем твой возраст!» дед. «Да что вы в этой жизни знаете, старой курицы?» Одна говорит, «Поспорим, но для начала нужно снять штаны и подштаники». Уж точно тогда определим твой возраст. Дед так долго смущался, смущался, но желание выиграть спор взяло вверх. Дед снял штаны. Они ему говорят, ну, повернись с одной стороны, со второй, потряси немножко. И они ему говорят, ну, тебе восемьдесят семь лет. Дед, на ложь. как вы угадали? Они ему говорят, «Да мы у тебя вчера были на дне рождения!»